Добрый день! Я приветствую всех Стрельцов на моем канале. И сегодня мы посмотрим прогноз, прогноз на июнь. Для, для вас, дорогие Стрельцы, на основные сферы жизни. Но основная карта у нас основная энергия будет месяца. Приятные неожиданности и неприятные неожиданности. Куда без них? Работа, финансы, здоровье, отношения и совет. На восемь карт посмотрим события июня. Для стрельца. Так. Итак, основная энергия месяца. Приятные неожиданности. Неприятные неожиданности. Работа, финансы, отношения, здоровье и совет. У нас получается вот так. Так, основная карта. Основная карта у нас шестерка жезлов. Ой, замечательно. Тем более ваша <coughs> ваша масть жезловая, да, уже говорит о том, что а, ваша планета Юпитер mm -hmm. в этом аркане, ну, и в принципе это хороший знак. Вот, в ну, этом аркане Венера есть, это планета маленького счастья, да, и Юпитер, планета большого счастья, это ваша планета. Вот, и эти планеты находятся в доме льва в этой карте, да, в доме Солнца. В пятом. Вот это является, конечно же, для вас, почему в такое вступление, чтобы чтобы понять, да, вот ну, вам вот сейчас есть какая-то энергия успеха, символ успеха в этой карте, прям очень сильно проявлен для вас. Есть все основания для радости в этом месте, есть надежда на хорошие, но ну, даже, можно сказать, на отличные новости. Да? В любом деле можно ожидать, прошу прощения, так можно ожидать и победы, и успеха, куда бы вы не направили свой, свои цели, свои взгляды. Здесь важно понять, что этот аркан вот, скрасть любые негативные события, которые могут встретиться. Да? И мы здесь вот увидим неприятности. Месяца, но <coughs> важно понять одно, что по этому аркану вот есть один нюанс такой, что вы действуете в одиночку, это только ваша победа <coughs> при участии других людей, но здесь вы, главное, действующее лицо, вот, потому что победа здесь только. Ваше, и вот ну, как бы вот это вот э, я акцентирую, подчеркиваю жирной чертой, да, что вы должны взять ответственность на себя в каких-то очень важных делах и вот в тех сферах, куда бы вы ну, где бы вы собирались одержать эту победу. И радость от завоеванной победы, конечно, у вас будет э, очень сильная. Да, э, чем больше вам придется за нее бороться, а побороться за нее все-таки придется. Я вижу. Вот. Так что энергия ваша, и мы здесь смотрим, что вы от нее, самое главное, можете много получить. Так, это у нас будут приятные неожиданности. Десятка пентаклей. Ну, здесь, конечно, по этой карте можно сказать, что возможно будет мероприятие семейное, да, или приедут близкие родственники, которых вы давно не видели, Буду, в общем, короче, вы будете приятно удивлены этому визиту и вашему семейному торжеству У кого-то свадьба намечается, это событие будет, естественно, вашим основным мероприятием, наверное, всей жизни, да, не только июня 2022 года Вот, поэтому Аркану еще в сочетании шестерка жезлов говорит, ну, опять же, мы возвращаемся, да, к вашей персоне в решении жилищных проблем, если для вас это актуально, да, то можете сейчас попробовать искать для себя жилье. Вам повезет в этом направлении еще, вам может помочь в этом вопросе ваша семья. Вот опора такая, да, у вас вот есть такой фундамент хороший для того, вот, а чтобы оттолкнуться от чего-то. То есть, если вы обратитесь к своей семье за помощью, то, конечно же, вам семья идет в помощь, она стоит сзади, вы идете вперед, а ваша семья сзади, она вас, знаете, вот, ну, прям вот фундамент такой. Вы чувствуете поддержку своей спиной, то есть вам точно семья может помочь здесь. Ну, еще как вариант, конечно же, может быть, можете получить наследство. Здесь неизвестие о нем, да, а уже процесс вот идет. Допустим, вы запустили этот процесс по наследству, и вот сейчас подошел... А подошло время, срок подошел к этому, да, когда вы можете уже получить это наследство. Вот. Ну, и опять же, если вы были в поисках перемены места жительства, то этот месяц тоже очень подходит для вот этого мероприятия. Потому что, ну, поймите, главные такие приятные неожиданности, что ваша семья, ваши корни, так скажем, да, они вам в помощь вот в этом месяце любому в любой сфере деятельности в любом вашем мечтании направлении желаниях то есть если вы какую-то благую цель задумали то ваша семья она вас поддержит поможет вам в ваших вот именно начинаниях неприятные неожиданности хм, тройка жезлов М -м -м. Вы знаете, но ну для неприятных неожиданностей тройка жезлов, я могу сказать, что что-то пойдет не по вашему сценарию, что вы планировали. Поэтому, знаете, как бывает, вот мечтаешь что-то такое невозможное, неземное, да, а на деле вот это невозможное, невозможно найти вот, кашу, да, масло масляное, вот, и, ну, и невозможно, естественно, осуществить, вот, ну, по независимому от вас причину, вот вы хотели так, а у вас так не получилось, и получается -то, в принципе, знаете, так, в принципе, вот планы были построены все, вы вроде бы, это не просто чисто мечтания такие, это было желание на чем-то основанное даже, да, но вот здесь по этой карте я могу вам сказать, чтобы вы имели какой-то запасной вариант для ваших целей. Вот что-то нужно подготовить, иметь про запас и быть готовым к тому, что вы не заложили в свои планы. Потому что ну, есть такие какие-то моменты, которые невозможно было предугадать. И для вас они могут показаться такими ну, непреодолимыми. Но чтобы вот вы знали. Ну, в общем-то, чтобы у вас был немножечко как-то где-то люфт, чтобы вы могли выбирать. Работа. Так, работа, работа луна. По работе у нас луна, да. ну возьмем на дне еще У нас четверка Пентакли лежит. Опять же жилье. Опять же жилье в городе и которые вы, наверное, давно искали. А сейчас вот именно нужду вижу. Нуждаетесь. Кто-то будет нуждаться очень сильно. Но самое главное, что имейте в виду, что у вас есть помощь, и помогут вам тогда, когда вы спросите об этой помощи. Так, смотрим работу Работа и Луна, да. Если вы. Конечно, работаете в творческой сфере, то это будут, ну, будет у вас и столько навязаны, столько всяких клиентов на ваши услуги, что вы просто не будете успевать. Но, ну, судя по шестерке жезлов, вот. И здесь, конечно, имеет место специальности вот психологи, эзотерики, артисты, ну, в принципе, вот те профессии, кто именно затрагивает душу человека. Но если вы не работаете по этим специальностям, да, то у вас есть возможность в отпуску идти в июне. И вот это будет как вариант того, чтобы вы использовали возможность свою, потому что, ну, вполне совсем не до работы. Вот, конечно, возможно всякого рода нестабильности, неясности, неуверенности, да, и иногда луна, она прям вот высвечивает вот эти переходные состояния, перестроек, вот реорганизаций предприятия, да? Ну, естественно, что будущее неизвестно, поскольку, поскольку по ходу вот этого события дело так да, какие-то неожиданности, непредвиденные обстоятельства всплывают, да. И вот она у нас жезлов, Как раз здесь вот проигрывается она могут какие-то и обнажаются такие вот моменты о которых никто вообще никак не подозревал поэтому имейте в виду что есть беспорядок и если есть луна то может быть обман вот ну естественно что какие-то могут быть запутанные трудовые отношения и вот кто-то что-то кому-то пообещал да и не выполнил ну вот Важно просто это иметь в виду, потому что что-то пойдет не по вашему плану. Мы видим это здесь. Так, финансы. Финансы у нас Рыцарь Пентакли. Да. Так, ну здесь у нас Юпитер в Тельце, да, как символ постоянства, роста. И, ну, в принципе, есть такой показатель, что приумножение. Ну, вообще, конечно, финансы, рыцарь Пентакли это стабильность, это умение да, самостоятельно суметь где-то выбиться из, вот, из этой ну, нужды, может быть, да, потому что умеете самостоятельно зарабатывать деньги. И в этом вы видите и правильно используете свои знания профессиональные, у вас их достаточно, и вы сейчас можете этим хорошо зарабатывать. То есть вот за свои знания вам сейчас будет, ну, будут хорошо платить. Вот. Но немножко надо потерпеть, потому что вот эти знания еще нужно показать, да, для того, чтобы люди поняли, что у вас есть высокий профессионализм и что вам. Ну, этот ваш профессионализм нужно высоко оплачивать то есть немножко надо потерпеть ну вот гадая, <coughs> смотрим же на июнь поэтому ну где-то может быть во второй половине июня у вас начнет поступать доход ну, возможно работа будет в компании с мужчиной да и благодаря которому вы сможете в принципе заработать столько насколько и рассчитывали вот эта рука пентакли она в принципе она как-то видит, что много возможностей благоприятных есть. Да? Есть, в принципе, и стабильность и доход. Но доход такой постоянный. Но, в принципе, если есть постоянный доход, то уже говорит о хорошем зарплате, Так что можно рассчитывать на это. Но вот э, то, что они рядом с Луной, Луна у нас на работу, да, вот это может э, все-таки предостерегать от любых каких-то махинаций, да, и погони за легкими деньгами, конечно, мы уходим от этого, рыцарь идет у нас э, от, от Луны, поэтому и есть у нас основная энергия месяца это шестерка пентаклей, э, шестерка жезлов, вот где вы все-таки можете управлять своими желаниями, да и возможностями, поэтому помните об этом, вот и обращайте внимание на практичность вот в финансовых вопросах, здесь вот это вот ну Наверное, будет такое приоритетное направление, которое вам нужно, на которое нужно обратить внимание. Отношения у нас, отношения по восьмерке жезлов. Опять же, да, опять же, жезлов говорит, что ну, если у кого-то нет отношений, то эта карта говорит о, вот, о потере, потерять голову можно в этой влюбленности. Да? Вообще то карта не дает развития никакого. Это сиюминутное. Вот падает предмет, вот он зафиксирован в этом в падении, и все, больше нет развития. То есть, здесь сиюминутное желание, начало. То есть, если есть желание, ну, по шестерке жезлов мы видим, что вы можете свое желание осуществить, да, только, пожалуйста, нестандартными, не, не тем путем, который вы обычно ходили, то есть измените немножечко ракурс направления, выберите вот здесь вот из этих кораблей не тот, который вы вот, а может быть, тот, который вы раньше не видели вообще. То есть это как раз будет, знаете, решение, может быть, такого вопроса, когда вы нестандартное принятие решения здесь, оно вам будет в пользу. Вот. Могут, можете по этой карте обновить ваши отношения, да, они как-то, ну, что-то новое может придет в ваши отношения, тоже можно вот этот вот, вот этот аркан использовать. Но для тех, кто ищет отношения, вот опять же, да, кто-то может неожиданно влюбиться. Но если вы можете неожиданно так подойти к этому да, вопросу, то значит, вы можете и свои, своим отношениям помочь тоже какими-то неожиданными способами. Так, что касается здоровья. Опять жезла. Опять жезла. Так, Паш у нас получился жезлов, да? Так, Паш жезлов. Ну, знаете, здесь, конечно, по этой карте идет обезвоживание. Лето наступает, да? Это перегрев, это мелкие травмы, это ожоги такие незначительные, да? Но есть нервное истощение. Смотрите, у нас Луна. Тройка жезлов. Вот что-то не по вашему желанию, но не так пошли, не в том ракурсе они пошли, да? И вы можете со, своей такой, со своим таким напором, я хочу, я могу, почему не получается, вот и поэтому вот здесь стоит обращать внимание на то что нервное истощение но поскольку эта карта все-таки вам родственной стихия, да можно и, и идет в помощь вам энергии месяца шестерка это жезлов поэтому здесь конечно можно надеяться, что при вашем внимательном отношении к своему здоровью удастся избежать каких-то больших неприятностей но Просто думать подумайте о том, что есть возможность перегрева, если тем более куда-то поедете отдыхать. Вот. И обезвоживание. Ну, а жуки тоже здесь могут быть. Так, ну и совет. Совет у нас опять же. Опять же. То есть, ну, такие из восьми карт пять жезловых мастей. Получается, да? Раз, два, три, четыре, пять, пять это больше, чем половина, очень интересно. Знаете, получилось так, что вот общий такой прогноз да, высветил все-таки здесь одного человека, и славу его и предприимчивость, и вот весь расклад показал на какой-то финансовый успех, все-таки благодаря раскрытию вашего личного участия, вашего личного потенциала. Знаете, такое ощущение, ну, как будто для конкретного человека, прям вообще сделано это. Вот, конечно, не всем подойдет, они а все, не каждый день получают наследство и большие деньги, но есть вот аспект такой, что разочаровавшись в работе, вы когда почувствуете, что вас где-то в чем-то отставили, да, где-то в чем-то вам, вам вас обманули, то есть вы можете твердо рассчитывать на поддержку своей семьи и преодолеете все препятствия на своем пути, достигнете очень заметного успеха. Опять же, подчеркиваю, за счет своих личных усилий. Ну, вот такой прогноз у нас получился, мои дорогие стрельцы. Я же вам, конечно, желаю удачи и самых смелых начинаний. Ну и, конечно же, мира всем и добра. Буду рада вашей обратной связи, буду рада вашим отзывам, и, конечно же, подписывайтесь на мой канал. Всего доброго!